Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Белыч, и вот у нас очередная посылка пришла с Computer Universe, вот такая вот, достаточно большая. Также расскажу вам о части вещей из предыдущей посылки, Ее, к сожалению, уже отдал заказчику. Собственно, и эта посылка предназначена не мне, а другим людям, которым будут переотправлять все это добро. Вот Заказывал я робот-пылесос с Xiaomi и плюсом заказывал вот такую вот вещь. Я думаю, что вы узнали. Это Funkens PHTC14PE. Очень интересный кулер. Очень высокий. Я бы сказал, что он скорее для профессиональных каких-то задач, потому что не в каждый корпус он влезет, но он очень крутой в плане охлаждения. Я думаю, что вы догадались, что поскольку у меня есть Noctua, зачем же я, собственно, купил второй а, крутой башенный кулер, чтобы купить еще третий и четвертый, а затем сравнить всех их в гигантском мега-сравнении. А вот, чтобы вывести какого-то... Победителя и, собственно, описать все плюсы и минусы э, данных кулеров башенных. Так что я еще ку планирую купить э, Be Quiet, э, соответственно, Dark Pro 4 и также Thermal Ride, э, Silver Arrow, IBE Extreme. То есть вот эти вот модели. Ну да ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь. Как мы видим, как обычно, много упаковочной бумаги, ну ее не так много. И вот такая вот прослойка. Те, кто спрашивал, собственно, как же пакуют в посылке, если указать усиленную упаковку, то вот так. Вот, насколько это необходимо, как по мне, так совершенно нет в этом нужды. Я брал, потому что мне нужно было добить сумму заказа до определенной, скажем так, до определенного числа, до определенной суммы. Вот, поэтому мне нужно было как раз 4 доллара сверху. Вот, но я считаю, что смысла вот в этой упаковке очень-очень мало. Можете ей не пользоваться. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Одному из заказчиков предназначен вот такой вот блок питания. Вы его, думаю, знаете. Это Focus Gold 750. -ка. В России хрен их купишь, а, сессоники, за нормальные деньги. А вот, то есть, тот блок питания, который в Германии стоит в районе 5-6-7 тысяч, да, у нас будет стоить от 10 и выше. А вот, также здесь у нас... Вот такая вот вещица. Его тоже упоминали недавно. Это, соответственно, Sky Mugen. Или Mugen. Ну, тут уже каждый читает, как кому нравится. Вот. Соответственно, вот такой вот красавчик. Много тепловых трубок. Очень эффективное охлаждение. И, к слову, очень удобный в эксплуатации, потому что минимум проблем с установкой, с памятью, что он что-то там перекрывает. То есть с этим никогда проблем не возникает. Также у нас здесь самый обычный VD blue SSD накопитель на, по-моему, 240 или на 500, на 500, да. А вот на 500 гигабайт вот такая вот прекрасная вещица. Что у нас здесь еще есть? Давайте смотреть. Есть вот такая вот коробчушка. Я, честно говоря, не помню, что... Ну, давайте открывать и смотреть, потому что память меня подводит. Памяти, к сожалению, нету. Насколько я понимаю, это должен быть жесткий диск. Во всяком случае, у меня такое представление. да, Именно так. Отдельно упакованный жесткий диск. Собственно, коробочку надо оставить, в ней будем отправлять все э, заказчикам. Это обычный красный WD на 2 терабайта. И, кстати, чтобы вы сравнили, здесь еще идет необычный красный WD, упакован он несколько хуже вот, но сам по себе несколько лучше, это VD Red Pro, э, то есть это Pro версия, чем она лучше у нее несколько быстрее э, скорость, то есть у него идет 7200 против 5400 у обычного, соответственно данный э, диск идет на 4 терабайта, а вот этот на 2 а вот, соответственно этот я заказал для себя для своих задач, потому что уже негде хранить записи всех видосов вот и наработанный материал и соответственно вот этот диск идет уже заказчику вот как-то так друзья но на этом еще тоже не все и здесь кое-что еще есть здесь вот такая вот мышка тоже заказал другой уже человек а, я честно говоря не знаю что в ней хорошего вот человеку нравится ну да и бог с ним вот надеюсь что но он останется доволен, а, вот, соответственно, скрывать здесь, я думаю, что, в принципе, нечего, сейчас, наверное, посмотрим только на Фанкинс, потому что он действительно интересный, а, вот, и, возможно, посмотрим на Муген, чтобы а, хотя бы визуально представляли вы, что есть что, и как оно все упаковано, что все доехало отлично, а вот, и на этом, наверное, закончим. Поговорим немножко о том, как долго шла данная посылка. Ибо она путешествовала через Казань, знаменитую Казань, ее сортировочный центр. Итак, друзья, давайте посмотрим на все это добро, большая часть с которого уедет, как я и сказал, в различные направления, часть в находку, часть в другой город. Уже не помню, по-моему, в Краснодар или в Красноярск. А вот, я решил показать вам, как выглядит Sky Smuggin, потому что намного, многим, наверное, интересно. А вот, я упоминал данный кулер в, скажем так, своем видео по кулерам. А вот, и многие, возможно, захотят себе его купить. Давайте покажу вам, как выглядит эта башенка. А выглядит она вот таким вот интересным образом. Что здесь примечательно? Примечательно здесь то, как расположены трубки. Соответственно, со смещением, чтобы можно было разместить любую оперативную память. Вот, это немаловажно. Вы видите, как расположены трубки. Тоже неплохо по всей площади радиатора, собственно, это очень даже хорошо. К нему, друзья, идет вот такой вот замечательный вентилятор, то есть, в принципе, очень даже неплохой, очень удобный кулер в плане эксплуатации, соответственно, его и установки, вот, с которым возникает минимум каких-то проблем. Вот, соответственно, он у нас уедет одному из заказчиков. Так, ну да ладно, я думаю, что Skyz Muggin многие могли видеть, во всяком случае. Да, вот. Но вот вторую вещь, а именно Funkets, э, или Fantex, правильно, Fantex, меня все поправили э, мои подписчики, что я периодически называю фирмы не так. Да, есть у меня такой косяк, а Fantex, соответственно, PH14. ПЕ, давайте посмотрим на него, потому что он тоже очень-очень интересный Вот такая вот коробочка Ну, по коробке, как говорится, не судит Вот Это у нас версия с черными радиаторами Есть разные цвета, Ну мне были доступны только черный и белый Я решил, что черный несколько интересней будет Вот, вот такой вот красавец, друзья то есть, мало того, что он красавец, это один из лучших башенных кулеров, которые на текущий момент вообще существует. Да, имеющий кучу своих проблем, в том числе с высотой, он порядка 17 сантиметров. Вот, а если придется поднимать вентиляторы, то и того более. Но при этом крутой, классный, стильный и очень эффективный. То есть, эффективность его, ну, по факту с ним может справиться, ну... Скажем так, то есть сравнится Noctua, вот тот же самый Silver Arrow, что-то подобное. Вот, соответственно, один из лучших кулеров на текущий момент. Вот, кстати, упакован он очень минималистично, я бы сказал, и очень просто. Вот, и, в принципе, готов уже к установке. Хотя, скорее всего, придется перед установкой, как и обычно, открутить все вентиляторы. Как это... Периодически меня это бесит, потому что казалось бы кулер уже собранный, но чтобы его поставить на место, вам придется проделать ряд операций. Итак, шла посылка порядка 20 дней до Хабаровска. Это много, потому что обычно идет 2 недели, тут, соответственно, 3. К счастью, никто никуда не торопился. Сейчас Computer Universe несколько переделал свой сайт. Осталась одна немецкая версия, там есть русский язык, пожалуйста, друзья, выбирайте вверху страну России и русский язык, чтобы у вас не было проблем с высокими ценами, потому что а, люди просто этого не выбирают, им показывают цены для Евросоюза с учетом европейского налога ВАД, а вот, соответственно, немецкого налога ВАД, ну, собственно, он во всей Европе действует. То есть, аналог нашего НДС. Мы же покупаем без этого вата, без НДС. Соответственно, нам товар обходится дешевле. Чтобы, соответственно, увидеть реальные цены, выбирайте страну России, язык русский вверху, и вы все увидите, все будет круто. А вот, собственно, заказ а, сейчас несколько делается по-другому, но я думаю, что посидев минут 10-15 вы поймете как его сделать то есть немножко поменяли ребята интерфейс а, вот ссылка на магазин а также на все эти товары плюс еще приложу ссылку на э, пылесос к Xiaomi это соответственно Sweet One 2 по моему как-то так называется вот, очень интересный пылесос, в плане того, что стоит, в принципе, недорого, очень хорошо строит карту местности, и очень быстро и шустро резво бегает, скажем так. Вот, я купил один Маме, и вот второй заказали уже под заказ. Вот, стоит тоже недорого. Соответственно, все это, все ссылки будут в описании, там же вы найдете ссылки на все данные товары на том же Е-каталоге, чтобы можно было сравнить цены. А Вот, и... Соответственно, если решите заказать, то промокод на 5 евро скидки в Computer Universe, как и обычно, будет также в описании. Всем еще раз спасибо, друзья. Пойду крепать разные видео, которые планировал, и, соответственно, отправлять все эти посылки. Всем еще раз удачи и до новых встреч.